Че орешь, что люди спят? Че? Че орешь, что люди спят? Где отсюда нам? Что сказал? Ч? Ч? Ты ч такой бозый? Ч, ебать? Попробуй хули. Ебать! Тарелкой сразу же уебу. Въеб...